Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем смотреть видео под названием «Мои родители скрывали от меня жуткую тайну» с канала «Моя жизнь, моя история». Боже, что за тайна? Вижу девочку, сидящую на кладбище. Сейчас узнаем. И сейчас у нас будет отчет удачи. Все те, кто поставят лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. Считаем? Успевайте. Три, два... 2... 1 -0. Все те, кто поставил лайки, удачи, отправляется к вам, Но ну, а мы начинаем смотреть нашу новую увлекательную историю. Погнали! Что же за тайна? Привет! Меня зовут Винтер. Привет. Долгое время Зима. мои родители хранили страшную тайну обо мне, о которой никто не знал. Признаюсь, я была не самым нормальным ребенком. Всем казалось, что у меня две личности. О боже, это моя история. Мне вообще часто говорят, что у меня рассемирение личности, но они не знают, что у меня стерение. Так что это норм вообще. Норм. Иногда я была тихой, и спокойной, сосредотачивалась и выполняла задания. Я ходила в парк, наслаждалась пением птиц, но иногда я просыпалась и чувствовала огромную злость и раздражение. Мне не сиделось на месте, хотелось совершать безумство. Однажды, когда мне было 10, я чуть не подожгла собственный дом, О, играя с фейерверками. Мои родители вроде как привыкли к этому. Иногда мы шутим над этим. Я просыпаюсь, и они спрашивают что-то вроде... Кто ты сегодня? Наша дочь? О и... боже, как знакомо! Если честно, мне это очень даже знакомо. Кем ты проснулась сегодня? Ой-ой-ой, знакомая ситуация, и ей повезло, что ее всего две. Только не надо говоришь, что какое-то психологическое заболевание. Нет. Просто личность многогранна. Демон. Но когда мне исполнилось 14, я узнала, что у моих родителей есть страшная тайна. Какая? Все началось однажды ночью. Я проснулась посреди ночи и пошла за стаканом воды. Выйдя из своей комнаты, я услышала разговор родителей. Бла-бла-бла. Не знаю почему, но я решила подслушать. Я услышала, как мама спросила: "Ты тоже думаешь о Саммер?". Я впервые услышала о таком человеке. Саммер это лето, и эту девочку зовут Винтер это зима. Так, так, так, так, так. Еще раз. Дальше. Но я почувствовала, что этот человек должно быть был кем-то важным. Затем скажет, мой папа сказал, «Я знаю, что ты винишь себя, но ты не виновата». Что? И моя мама расплакалась. Папа добавил, «Мы можем пойти на ее могилу завтра». Ее могилу? Я услышала, как отец подошел к двери, запаниковала и вернулась к себе. И почти всю ночь не могла заснуть. «Кто такая Саммер?» Почему в ее смерти виновата мама? Еще раз говорю по-любому, это ее сестра-близняшка. Зима, и это их назвали, и одна девочка, к сожалению, видимо, умерла. Но самое странное, в ту ночь, когда я наконец уснула, мне приснился странный сон. Такой же. Мне было около пяти. У. Я игралась со спичками и подожгла дом. Так. Я слышала, как кричали мои родители: и кто-то еще. Какая-то девушка или. Девочка? О нет! Я была вся в поту, когда проснулась. Неужели это был всего лишь сон? Я знала, что иногда у меня бывает вспыльчивый характер. О боже, это, могу... это слендермен, это слендермен, это слендермен, и я убоюсь до да, ужаса. Вы видите его, или я одна его вижу, слава богу, если вы его видите, значит, все в порядке. Короче, ребята, ситуация обостряется просто так жестко. Кажется, она подожгла дом, в котором погибла ее сестра. Я не надеюсь, что это не так. Вперед. Но могла ли я сделать что-то ужасное, чего не помню? Могла. Эта мысль не давала мне покоя. В то утро родители отправились в супермаркет. Так они мне сказали. Я знала, что они пошли на ее могилу. И я решила выяснить правду. Ну-ка, давай! Я спустилась в наш подвал, где хранилась большая часть памятных вещей. И мои детские вещи. Я понятия не имела, что буду искать. Должны быть какие-то зацепки по поводу этой... Саммер. Просмотрела большую часть коробок, но ничего не нашла. Там были какие-то старые документы, мои игрушки, письма Санта-Клаусу. Но потом я наткнулась на одну маленькую коробку. На ней была надпись. Я прочла ее, и мне стало плохо. Summer. Там было написано «Маленькие сестрички». Oh, но боже. у меня не было ни брата, ни сестры. Открыв коробку, я увидела две пары одинаковых носков и две пустышки. О боже. Одна пара была ношеной, это была моя. Другая оказалась новой, неиспользованной. У меня что, была сестра? Что с ней сделали родители? Да я вышла из сделала? подвала потрясенная и растерянная. Пару недель я внимательно наблюдала за родителями. Мне не хотелось спрашивать у них напрямую. Как так? Мне было страшно. Я бы спросила. Я не была уверена, хочу ли знать правду. Но однажды я не смогла промолчать. Наконец-то. Давай руби. Моя мама занималась готовкой, слушая какую-то странную музыку и напевая. Возможно, это была паранойя, но казалось, что она пребывает в каком-то трансе. И она очень агрессивно резала лук. Мой отец подошел к ней, очень осторожно взял у нее нож и сказал... Ты же знаешь, что не должна обращаться так с этими большими ножами, да? Она рассмеялась. Будто у нее случилась истерика. Все это казалось... Короче, тут несколько вариантов. Либо вот эта девочка убила свою сестру, нечаянно, будучи самой маленькой. Либо мама что-то сделала. Батя в курсе, все молчат. Но мне кажется, сейчас мы все узнаем, потому что девочка подошла вплотную к ситуацию и должна узнать правду. Немного странным. Мое сердце бешено колотилось. Я подумала... Неужели я жила с психами, которые хотели избавиться от одной из своих дочерей? Нет. Набравшись храбрости, я подошла к ним и крикнула. Что, черт возьми, случилось, Саммер? Как ты могла это сделать? Мои ради И сейчас мы узнаем самое главное. Все, ради чего мы здесь собрались. Мама, мне кажется, ничего не делала. Мне кажется, это Винтер сделала. Винтерфелл. Или казалось, попались. Нет. У мамы затряслись руки. Она медленно села. Отец шагнул ко мне, но я отошла от него. Я не знала, что он собирался делать. На что они способны. А потом они рассказали мне. Эта ночь изменила мою жизнь навсегда. Слушаем. Это были не мы, сказал папа. И я почувствовала, как земля уходит у меня из-под ног. Это была ты. Это сделала ты. А -а -а! Я чуть не потеряла сознание. Мы все сели... Мама обняла меня и рассказала всю историю. Оказывается, убийцей была я. Ты вроде как съела ее. Что? Стоп! Что? В смысле съела? В смысле съела? Как вообще эта история приобрела такой контекст жуткий? Как это каннибализм, мамочки? Фу, я почувствовала такое отвращение к самой себе. Не могла представить, что могу сделать что-то настолько ужасное. <связанное> пока они наконец не рассказали о самом да важном. Расскажите. Ты проглотила ее, когда была еще в утробе. Можно мне просто выйти, вот сейчас встать из кадра и уйти сюда? Боже, какой ужас. <связанное> в смысле, такое, что бывает в реальном мире? А! Была в шоке. Это было определенно не то, что я ожидала услышать. Ну... Я не была монстром, никто не был, но все равно это было слишком. Они сказали, что такое часто случается с близнецами. О, Боже. Просто мои родители были очень рады тому, что у них родятся близнецы. И они купили все вещи на двоих. И после того, как они потеряли ее, они действительно скорбели. И хотя мама ни в чем не виновата, она всегда думала, что что-то сделала не так. В тот вечер мы вместе спустились в подвал. Они показали мне все. Я не знаю, научно можно ли это доказать. Вообще, были такие ситуации в медицине. И, и, я не знаю, в акушерстве. Правда, что близнец может сожрать своего близнеца? Как, если он подключен к трубке? Если у него зубов нет. Блин! ...игрушки, которые купили для нас. А на следующий день мы отправились на ее могилу. Только тогда я поняла, что она пуста. Это просто надгробие, чтобы помнить о дочери. Она пуста, потому что твоя сестра в тебе, как бы. Окей? Где-то мои клетки, которые уже усвоились и распространились по твоему организму. У них никогда не было. Честно говоря, мне до сих пор не по себе. Но... А мне-то как? По крайней мере, я узнала правду. Мои родители на самом деле были любящими и заботливыми. А во мне живут две разные личности. Потому что ты одну съела. Будто я делю свое тело с сестрой. Жаль, что я не поговорила Теперь с... у меня такой вопрос. Почему у меня рассемирение? Надеюсь, все нормально было при моем рождении, но вроде мама мне ничего такого не рассказывала. Она сказала, что я была одна. <want> <you> но на самом деле мы не одиноки. боже. Раньше. И что они скрывали это от меня изначально. Секретом нет места в семье. И теперь, когда между нами нет тайн... Наша семья стала сильнее и ближе. Правда делает нас свободными. Капец, это вообще история просто вышибла мне сейчас мозги мои несчастные. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Это какой-то адовый, адовый ад. Правда есть правда. Но как потом с этой правдой жить? Может, это был ее коварный план? Вот честно, вот скажу вам сейчас такую вещь и не считайте меня злодейкой. Я не знаю, хотела бы я, чтобы на свете была еще одна такая же, как я. То есть, не похожая, а точная копия, типа близнец. Мне кажется, нет. Господи, пишите в комментариях свое мнение, все, я помолчу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я вас люблю, целую. Пока! Здоровая конкуренция, девочки, здоровая конкуренция.